Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мере криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о DeFi-проекте, таком как ApeSwap. Напомню, это DeFi-проект. Здесь, да, действительно есть большие проценты ежегодные, но и также есть большие риски, так что... Сделайте все на свой страх и риск. Итак, начнем. Платформа ApeSwap построена на сети Binance Smart Chain. Для того чтобы подключиться к сети Binance Smart Chain, открываем свой кошелек Metamask. Заходим в настройки, сети, добавить сеть. Я уже добавил, просто можете посмотреть, поставить на паузу и переписать все так же, как и у меня. Нажимаете сохранить и все, готово. Итак, что же есть на данной платформе, есть и статистика, сам свап, фарм, пулс, лотерея, NFT токены и новая такая как и ао каждый раздел поговорим более подробно и так разделе ваша статистика показано все что вы зарабатываете сколько у вас вложено токенов пул сколько процентов еженедельно ежедневно ежемесячно ежегодно довольно удобная таблица работать swap то есть обмен или ликвидность позволяет поменять свои токены прямо внутри непосредственно платформы. Для того, чтобы это сделать, переходим в раздел «Обмен», подключаем свой кошелек MetaMask, выбираем, какой токен мы хотим обменять, например, давайте «Банана» – токен данной платформы, и на что. Давайте «BUSD». Пишем количество, как мы видим на данный момент, один токен банана стоит 81 цент и проскальзывание на 0,1 хорошо Нажимаем у него валют, нажимаем далее, далее, сначала делаем опру контракта и обмен, после того как обменяли мы можем добавить какую-то определенную пару в ликвидность чтобы это сделать переходим в раздел ликвидность нажимаем Add ликвидность выбираем какую пару мы хотим обменять и меняем например бмб на бананы тоже <coughs> пишем например 10 бмб нам автоматически рассчитывают сколько для 10 бмб необходимо иметь токенов банана если у нас это все присутствует, и BNB, и бананы, нажимаем добавить ликвидность, ликвидность. и взамен мы получаем LP токены бананы. Что же делать с этими LP токенами? А, еще забыл. Если у вас токены, ваши средства находятся в сети <coughs> R20, например, то здесь сразу предусмотрен мост, по которому можете перейти на официальный мост Binance и обменять ваши средства на непосредственно уже на сеть Binance smart chains r20 Итак, далее нам токи на lp банана затем мы можем перейти в раздел фармс как, как мы можем наблюдать уже достаточно много добавлено для фарминга пар для фарминга среди списка ищем нашу пару которую мы добавляли в ликвидность а непосредственно банана и BMB LP. нажимаем approve control делаем approve пишем количество раз, нас вопросы ввести количество нажимаем Max, нажимаем добавить после этого как мы видим APR составляет 326 процентов годовых то есть мы будем получать посредственным токены бананы. Когда захотим вывести, можем вывести в любой момент и получить токены бананы и вернуть наши средства BNP и бананы. Но учтите, как вы видите, пул много, где-то примерно 21 я насчитал, везде проценты довольно-таки высокие, но и учтите, что могут быть высокие риски потери, так что ознакомьтесь, узнайте, подучите, после этого делайте свои выводы, на этом обзор закончим, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, все ссылки я оставлю в описании под видео, всем спасибо за внимание, всем пока.